Сегодня 27 сентября 2017 года, время 8 часов утра. Погода в городе Ленске, температура воздуха минус 3 градуса и первый снег. С вами Елена Валикжанина и проект «Я красавчик».